и опять замечен. Ничто такие рожки По высоте Все, Напугал их. В общем, сейчас справа еще ездит. Ветра нету. Попробую польным стерней пройти. Может, не услышат. Поглядеть хотя бы сдалека. Еще и мама с двумя сигаретками. Два лебедя. Два журавля на дальнем плане. Вот перешел вправо. Тут неплохая такая группа движется. На приближении плохо видно уже. Дело к сумеркам. Может на поле вперед пройти позицию занять а то сижу сейчас на открытом там он шит, и где-то еще за березами там вправо еще два может поближе подойдут Кослик вот этот молодой лежал. Ветер как-то сейчас начинает порывами дуть. И возможно меня почуял. А возможно нет. Смотрит чуть-чуть мимо меня. Так, эти смотрят в другую сторону. Насторожились Непонятно Этот так паникер панику тут и наводит, крутится на месте. Понять ничего не может. Сейчас. Это по ветру пытается что-то уловить, сейчас тоже стоят. Мне кажется, дымом пахнет. Понятно Эти которые шли Натрескались, легли отдыхать Я думал все таки пойдут в поле ближе но все постоянно кто-то с деревья сыпется похоже клещи вот этот такой ничто размером рогаты не красивый скажем так на любителя вот козочка Позаигрывать хотела, но не время, он говорит. Вот это, наверное, хорошая коза. приняли решение все таки сваливать по тихому еще две козы как то напряженка с рогачами Это животное она мешает мне лечь нормально. Так, ну где этот живет? Я проследил. Все с ним понятно. Вот так вот тут вот как-то. козлик принял решение опять ложиться. Ладно, в общем, с этого угла интересного ничего не происходит. Сейчас еще посижу, погляжу и, наверное, в сторону дома буду выдвигаться тогда. В следующий раз другую позицию займем. Позлики сами ко мне бегут. Меня увидели. Свернули. Пешеход какой-то тоже, видимо, ходит. У этих любовь.